Покажу, э -э -э -э да, самиконикрумик сейчас я покажу, сколько я зарабатываю. Значит, прикрыл я вам деньги, да. Вот так вот все у меня тут расставлено бутылкой прикрыл. Вот, как видите, настоящие. На свет покажу настоящие. Вот нигде не написано, да? настоящие как видите вот тысячные настоящие все настоящие до да? 500 настоящие как видите ну что ж вот так я зарабатываю конечно в месяц мне приходит более 40 тысяч рублей э, с вами закончим с вами был я кубик рубик и да сейчас я вам кое-что покажу и Всем привет! Меня зовут Алексей Вильницын. Я веду свой блок о заработке в интернете. Кстати, вот он. Эх, шкин не то. С начала этого года я уже заработал более 12 миллионов рублей. Они из моих последних выводов прижал ноутбуков, чтобы не сдавало Здесь 21 тысяча евро. Это моя машина. Это машина моей жены. А теперь пойдем, я покажу вам, как я зарабатываю. Всем привет! С вами Кричман. Сегодня я покажу вам, как я зарабатываю. Заработал я уже около 50 тысяч евро и выложил 1800. Такой у меня прекрасный вид. Недавно прикупил себе машинку. Стоит она 50 тысяч евро. Вот с такими красивыми стикерами. И Russian Beach зелеными дисками. Очень нравится. Если вы хотите зарабатывать, как я, то подписывайтесь на мой канал, я научу вас зарабатывать. Я Алексей Вильнюсов, бизнесмен, магнат и просто успешный человек. Многие меня спрашивают, как я добился такого успеха. Все просто, я сижу на шее у родителей. Они меня кормят, поют и одевают. За это я должен просто ходить в инылые заведения и слушать инылых людей. Они меня обеспечивают многими вещами. Вы работаете с 8 до 8 и зарабатываете свои копейки. А я рублю бабло и сижу дома. Учитесь у меня на моем канале. Алексей Вынес. Бизнес, магнат, бизнесмен, успешный человек.